Я напоминаю, что это Академия интернет-маркетинга и почта. Меня зовут Рейс Александр. Мы еженедельно проводим вебинары по интернет-маркетингу. В первую очередь это, конечно же, email-маркетинг, но также мы приглашаем спикеров со смежных областей, которые могут также рассказать о интересных способах продвижения в интернете. Сегодня тоже один из таких вот способов – это продвижение в интернете с помощью видеоконтента. Мы пригласили на этот вебинар Родиона Скрябина, который возглавляет видеопродакшн в Нотология Групп. Я думаю, что многие из вас слышали об этом крупнейшем образовательном центре. Всем привет. Еще раз, ну, раз мы звук проверили, значит, нормально. Сейчас я... Осталось отрегулировать себя в кадре. Мы сегодня будем говорить про полезное видео. Вообще, почему появился этот термин, почему я рассказываю про него. Мы в нутологии, евангелисты контент-маркетинга, и контент-маркетинг является одним из очень важных и крупных направлений в нашем маркетинге. И... Я занимаюсь производством всего видео в нашей компании, в основном, естественно, мы делаем интерактивные курсы и вебинары, но в определенный момент я понял, что видео нужно использовать как инструмент контент-маркетинга. Сегодня мы будем говорить про... Вообще, понимание полезного видео, что это такое, да, и как это работает. Сегодня мы будем говорить об ошибках, которые часто допускают компании, когда начинают работать с видео в рамках контент-маркетинговой стратегии. Сегодня мы будем говорить о том, как выбрать тему, как найти правильную, тему, какие функции, какие задачи может выполнять полезное видео и вообще, что с ним можно делать. Это всего лишь часть такая большой теории полезного видео, она вся включает и технические моменты, и исключительно маркетинговые, и исключительно контентные. Сегодня вот мы именно эту часть затронем, потому что довольно-таки большая, большая, скажем так, большой пласт знаний включает в себя теорию полезного видео. Но ну, если захотите, потом дам список, что можно почитать, в том числе в нашем блоге. Итак, давайте начнем. Что же такое полезное видео? У меня вчера было хорошее настроение, очень, поэтому в презентации сегодня будет Гэмар Симпсон. Это небольшая выдержка из моего гайда. Видео в рамках контент-маркетинговой стратегии должно быть в мире пользователя, а не в мире бренда. Поэтому цель видеоконтента – приносить зрителю конкретную пользу, учить, образовывать и объяснять. Именно это и будет являться полезным видео. Почему э, видео должно быть в мире пользователя, а не в мире бренда? Потому что в первую очередь э, все, что мы с вами делаем в рамках контент-маркетинга, это... Э, э, удовлетворяем интерес и потребности пользователей в знаниях. И второе, надеемся с вами на органику. Потому что, знаете, есть всякие разные материалы, статьи о том, как начать заниматься контент-маркетингом контент новой компании. Да? И есть такой гайд о том, что если вы начали заниматься контент-маркетингом, вы должны выпустить за первые три месяца там, 600 статей, покрыть все самые популярные запросы, там, которые начинаются на как, связанные с вашим бизнесом, доказать свою экспертность на рынке, и вот тогда у вас будет получаться контент-маркетинг. Ну, это, конечно, тема сомнительная. Я вообще считаю, что в цифрах и каких-то универсальных величинах давать советы бизнесу – это странно, но в целом, да, нам нужно как можно четче, как можно ярче заявить о себе, рассказать о своей экспертности, показать, насколько мы с вами разбираемся в том, чем мы с вами занимаемся, в том числе и в видео. Поэтому <coughs> мы лежим <coughs> с нашим видео контентом в мире пользователей, мы рассказываем не про бренд, да есть еще такое определение, по-моему, у Зелзнера это было в книжке, да? контент-маркетинг – это не про вас, контент-маркетинг – это не реклама, контент-маркетинг – это… Э вот Я иногда пытаюсь… У меня есть э знакомый один СММщик, Однажды он сказал, что контент-маркетинг – это когда мы забираем сердце пользователя контентом, мы э, влюбляем значит, э, в себя пользователя. Ну, действительно, в этом есть что-то похожее, потому что я считаю, что контент-маркетингом нельзя заниматься э, без любви наверное, к своему пользователю. Какой-то, да? Это странная, извращенная любви маркетолога к своему пользователю, потому что он все-таки понимает, что, это, э, что целевая аудитория – это не просто люди, которые, которых он любит, да? это еще люди, которых он будет дать деньги. Но… Но все же, вот эта самая любовь, она должна присутствовать. Мы постоянно должны думать о нашем пользователе, о его потребностях, каким-то образом ввязать его потребности с тем, что происходит в мире. Да, вот сейчас, например, в России бушует кризис, поэтому HR-агентства, начали те, которые занимаются контент-маркетингом, начали писать и снимать огромное количество видео на тему, как найти работу в кризис, как сделать такое резюме, чтобы точно взяли вас на работу в кризис. То есть нам нужно постоянно понимать, быть самим вот в этом мире пользователем, понимать, что сейчас волнует нашу целевую аудиторию, и всегда вовремя, а лучше всего самыми первыми отвечать на эти вопросы, потому что, сами знаете, первые ответили, глубоко проиндексировались, хорошо вышли в выдачу. Итак, я надеюсь, что что такое полезное видео я объяснил, да? Полезное видео это видеоконтент в рамках стратегии контент-маркетинга, который отвечает на конкретные вопросы, а дает определенную ощутимую пользу целевой аудитории, и <смех>, не является рекламой, и не про бренд напрямую. А, давайте посмотрим сразу, какие ошибки допускают компании. Я За последние пару лет я еще преподаю в поэтому у меня огромное количество студентов проходит по курсу контент-маркетинга. Я очень часто встречаюсь с вот этими самыми кейсами студентов, которые планируют использовать видеоконтент, и я встречаю очень много ошибок да, наверное, давайте потом, у меня будет отдельный слайд, на котором будет написано вопросы, и туда все, скинем ответим. Значит, я очень часто вижу эти ошибки, и я их выделил в три группы, это самые часто популярные ошибки, которые, которые встречаются как в реальном бизнесе, так и в кейсах моих студентов, и я все время пытаюсь поговорить с людьми, объяснить им, что вот так делать не нужно, это неправильно, это нехорошо. Первая ошибка – это продавать свой продукт с помощью видео. Почему-то сложилась такая ситуация, то, что… Наверное, это все-таки связано с теми самыми архаичными какими-то пониманиями маркетинга еще до, в до-интернет-маркетинговую эпоху, да, в до-контент-маркетинговую эпоху, когда мы думаем о том, что, окей, видео и бренд, что же делать, видео и бренд, а есть же реклама на ТВ, да, вот, давайте делать такие же рекламные ролики». И действительно было время, когда эти рекламные ролики на Ютубе появлялись, даже от крупных брендов, но они не работают, потому что никто не хочет смотреть в интернете и рекламу на видео. А, почему? Потому что а, в интернет уходят, и вот в этот самый Ютуб, да, на примере моей мамы. Моя мама с удовольствием научилась. Я купил ей планшет. У нее всегда очень были большие проблемы с интернетом с, с компьютерами. Я купил ей планшет и и сказал: "Мама, ты можешь смотреть вот то, что ты хочешь в интернете без рекламы". И для нее это большой плюс. Она ради того, чтобы смотреть там какие-то сериалы или спектакли, она очень сильно любит смотреть подборки спектаклей. На ютубе там есть у некоторых театров крупных свои каналы, смотреть там без рекламы или с этими минимальными какими-то вставочками на ютубе, да, это гораздо лучше, чем телек. И поэтому продавать свой продукт прямо, это значит ассоциировать пользователю ваш контент с этим самым телевизором. Человек чувствует, что его обманывают, он пришел в свободную... Ну, у него, да, у него баннерная слепота, он уже не обращает внимания на баннеры, они его не раздражают. Он как бы приходит в эту самую атмосферу интернета, в которой должно быть все просто и открыто, а ему опять начинают что-то навязывать. Это неправильно, продавать свой продукт через видео в рамках контент-маркетинга не стоит, это испортит и видео, и ваши KPI в контент-маркетинге тоже подпортит. Затем... Считать вирусное видео контент-маркетингом. Это вторая большая ошибка. Люди начинают планировать... Вот, окей, мы значит, возьмем 6 шесть собак. Шесть собак. Они, они будут гнаться по лесу за двумя голыми мужчинами а эти голые мужчины будут все время выкрикивать название нашего бренда, но это будет так непонятно, издалека где-то, а потом раз, они выбегают, и, в общем, и тут пэкшот, и наш логотип. Вирусное видео – это совершенно отдельные, совершенно отдельная, отдельная отрасль интернет-маркетинга. Она существует, вирусное видео, сами знаете, пошло из партизанского маркетинга, и я не знаю, почему в последнее время про него очень много забывают, когда говорят про его инструмент, а ведь, ну, не знаю, я еще, наверное, учился на первом высшем образовании, когда начали появляться первые, выш... первые книжки по партизанке, и я с удовольствием это читал, вирусное видео было частью партизанского маркетинга, и тогда вот еще в, не... в недоразвитом Рунете YouTube использовался как инструмент вирусного видео. Вирусное видео, у меня всегда есть один большой... Монолог на эту тему я могу говорить про, про ненависть к вирусному видео и тому, как оно портит контент-маркетинг часами. Нужно просто помнить следующее: вирусное видео стоит очень очень дорого. Не буду называть компанию, но не так много компаний занимаются исключительно производством вирусного видео. У них ценники начинаются там от миллион, миллион двести и так далее, и они делают клевые видеоролики, которые приносят миллионы просмотров, соответственно, какой-то там трафик с перехода, если он подразумевается. Я не буду называть <связать> название компании. <связать> вот. На самом деле, а там очень много компаний, которые берут такие ценники. А искренне уважаю все <связать> всех этих ребят, они делают клевый, креативный контент, но он не имеет отношения никакого к контент-маркетингу, а потому что там другие совершенно критерии и другие KPI по оценке. Да? Там важно, какое количество нецелевой аудитории мы захватили, сколько миллионов нас просмотрело и так далее. Но я всегда предлагаю следующее. И нужно понимать, что в год производится тысячи вирусных роликов. Десятки, сотни разных компаний делают вирусные ролики и вирусные компании. Но этих видео снимаются тысячи, мы с вами помним 4-5, значит, значит очень трудно предсказать, что ваш ролик сработает. Значит вы можете вложить кучу денег, а потом получить вот абсолютный ноль. Мы же говорим с вами о контент-маркетинге, контент-маркетинг это наука о цифрах, о планировании, о долгосрочном планировании, краткосрочном и о KPI. Поэтому нам нужно видео, которое будет приносить меньше, естественно, трафика, чем это вирусное видео, но оно будет недорогим, оно будет полезным, полезным, полезным, полезным, и оно будет, его можно будет просчитать. Поэтому вирусное видео не контент-маркетинг. И третий момент, выпускать видео нерегулярно. Это тоже относится и к вирусному видео, и к продавать свой продукт. <космех> Очень часто компании äh, говорят, окей, мы сделаем а ролик номер один, ролик номер два, ролик номер два, ну, пять роликов в год. Это ужасно, потому что, ну, проще вообще не браться и не делать. Если мы хотим зайти в пространство видео а, в контент-маркетинг, делать действительно полезное видео, если мы хотим привлекать людей, мы должны дать им какую-то чистоту, мы должны стать отраслевым СМИ. Выпускать этот контент нужно регулярно Давайте поймем, какие задачи может решать полезное видео, потому что ну, логично, что окей, да, мы будем снимать видео, оно же типа не рекламное, что с ним делать, вообще, как, как с ним быть и что оно может делать, какие, какие задачи на него заводить. На самом деле есть определенный список задач, которые оно решает, почему решает неплохо. Но для одних компаний это подходит, для других нет. Нужно вообще понимать, да, что сейчас, подождите, чтобы не отвлекались нужно вообще понимать, что у контент-маркетинга есть определенные ограничения. Контент-маркетинг иногда не работает. Например, импульсный спрос. Рекламировать жевательную резинку, ну то есть делать какую-то контент маркетинговую компанию для жевательной резинки это, это неинтересно. Это, скорее всего, не отобьется, потому что это импульсный спрос это те самые лоточки на выходе из супермаркета. Человек неосознанно берет ди потому что он там видел несколько его рекламных роликов. Я не думаю, что сделать целый YouTube канал про то, как правильно ухаживать за зубами, да, приказ своей зоны абсолютно верно. Вот То же самое, например, контент-латинка. Маркетинг сложно работает, но очень сложно. С э, невозобновляемым спросом не работает практически, потому что ну, человек купил себе э, место на кладбище, больше ему места на кладбище не требуется. Поэтому э, тут вообще трудно заниматься маркетингом, всем на эту тему, да, любым э, контент-маркетингом в том числе. Или э, в длительном сроке невозобновляемый спрос, например, автомобили. Э, квартиры, здесь нужен очень комплексный подход, и контент-маркетинг здесь потребует больших затрат. А, на самом деле у нас было пару материалов в блоге, там, когда не работает контент-маркетинг, поищите, или в Текстере тоже было что-то подобное, может быть, там что-то найдете, если вам интересна эта тема. Итак, давайте посмотрим, какие задачи мы можем решать с помощью полезного видео. В первую очередь, это узнаваемость, но эту задачу легко решить, нужно просто делать качественный, клевый контент, выбрать персону какую-то, которая будет позиционировать вашу компанию в рамках Видео, например, это будет ваш генеральный директор. Или другой специалист, которого хорошо подвешен язык. да? Это очень клево подходит для компаний, которые недавно вышли на рынок. Это отлично работает, когда ваши конкуренты тупят и не развивают контент-маркетинг. Ну, потому что если вы не развиваете контент-маркетинг и не входите в ту группу, где он не работает, но ну, это, откровенно говоря... Вопрос, почему вы этого не делаете? Вот, значит, не к этому, не будем больше возвращаться, я не буду больше этого говорить. Значит, сработает, когда компания не инвестирует в контент-маркетинг, соответственно, есть ниша знаний, она недоразвита. У пользователей есть спрос, его никто не реализует, пожалуйста, начинайте реализуйте, даже какими-то маленькими итерациями, какими-то крошечными видео, но удовлетворяйте этот спрос. И если в сегменте, наоборот, присутствует крупный бренд, и он занимается контент-маркетингом, это тоже не повод отчаиваться. Скорее всего, крупный бренд занимается крупными пластами знаний, нужно их декомпозировать, сделать из них маленькие, и, возможно, чуть-чуть по-другому подавать эту информацию, но все равно конкурировать с ним на этом рынке абсолютно можно, можно, в общем, поиграться, можно подумать о том, что делать. Далее, следующая задача. Доверие к продукту. Соответственно, мы с вами выпускаем, например, несколько товаров. У вас есть бренд, который делает несколько товаров. Но мы говорим о том, что прямую рекламу использовать нельзя. И что же нам делать, как нам вообще показать эти товары, да? что делать, чтобы эти товары начали узнавать, начали им доверять. Здесь есть одно простое решение. Нужно брендировать. Но ну, брендировать, естественно, не, не, не броско, не, не слишком ужасно. Давайте на примере. Недавно общался с представителями интернет-магазина, а, ну, даже не важно, что они продают, а, и мы с ними говорили о том, что вот нужно сделать такие вот не совсем контент-маркетинговые, но обзоры товара, то есть это магазин, который продает кучу разных товаров разных брендов. Ему не нужно рекламировать бренды, ему просто нужно показывать то, что вот мы специалисты, поэтому мы выбираем самое лучшее, поэтому приходите к нам и покупайте, ну, такие мы эксперты. А маркетинг это все-таки про экспертность, поэтому смежная тема была. И, соответственно, мы с ними говорили о том, что нужно как-то брендировать это дело. Нужно показывать, во-первых, чтобы ваши видео не тырили конкуренты, чтобы это было довольно-таки сложно замазать. Знаете, я очень часто вижу, как картинки нашего СМ-щика, который их кропотливо готовят вставляет туда красивый логотип, просто обрезаются, замазывается логотип, там какие-то буквы ставятся вместо него и перепостиваются в другую группу. Ну так вот. И ребята сделали первый пробный видеоматериал, и значит, появляется в кадре молодой человек, у него на всю грудь огромный логотип этой компании, огромная подпись, ну, соответственно, логотипы и начертания. И, знаете, мы так поговорили, говорили, ребят, ну это, это не дело. Это, это практически прямая реклама. То есть, вот, еще, а, единственное, чего не хватало, чтобы он стоял и гладил себя по груди и говорил, добрый день, я так люблю свою работу, я вот работаю в такой компании. Нет, красивый, аккуратный, да, какой-то шеврончик с логотипом. Вначале какая-то заставочка с, с брендом, в конце обязательно забрендированы какие-то контактами страницы и так далее. То есть, доверие к продукту будем формировать через брендирование. Регистрации и ряды – это довольно-таки несложно. Нам нужно просто привести трафик на канал и нам нужно сделать, чтобы этот трафик конвертировался в пользователей, да, чтобы он регистрировались эти люди и выполняли какие-то конкретные действия, какая-то конверсия на каком-то уровне совершалась, да, вот какую-то часть воронки конверсии мы покрывали. Идеальный вариант. Если у бизнеса уже есть контент-маркетинг, тут все понятно, да, мы понимаем вообще, как строится эта воронка контент-маркетинговых продаж, мы понимаем, какой инструмент что делает. Мы понимаем, что инструменты делают совершенно не одни и те же задачи, они каждый реализует то, что может лучше всего. И, например, у нас там не знаю, задача привести много регистраций на сайт, и неважно, сколько продаж, то есть наши KPI это именно регистрации потому что продажи будут доводить затем триггерные рассылки. То есть мы притащили человека на сайт, показав, что мы клевые, и, и он зарегистрировался и автоматически подписался на нашу рассылку. Ну, потому что мы клевые. А затем триггеры его э, заманивают, окончательно заставляют там, стать постоянным потребителем нашего товара или купить какой-то конкретный товар. Вот в этом плане очень клево работает, я поэтому сегодня очень с удовольствием рассказываю на e-почте, потому что видео и триггеры работают просто вообще супер-супер-супер. Если они еще и в одинаковой какой-то цветовой схеме реализованы, вообще здорово. Значит сложно добиться именно вот этой естественной связи между видеоканалом и остальным контентом, поэтому единственное, что я могу здесь посоветовать, это работать по стилистике, по брендбуку, чтобы все было близко, рядом и похоже, чтобы посадочные страницы были, напоминали чем-то те самые видео, которые вы показываете. Затем, продажи, это сложнее всего, ну честно давайте, продажи, это сложнее всего, они работают, в образовании они работают хорошо, потому что я им занимаюсь последние пару лет и могу честно сказать, это работает, а с другими немножко сложнее. Но тут нужно понимать, что продажи подходит только крупным и узнаваемым брендам, здесь скорее будет эффект новизны, донести какую-то информацию о том, что продукт появился, да, и тут же дать ссылку где это реализовать, желание купить его. Очень здорово работать с контентными проектами, это что касается образования, конференций, книг электронных, каких-то аудиоконтента, в общем любой контент, все что нельзя пощупать, но можно скачать себе на компьютер, все это будет прекрасно работать, там просто здорово можно реализовать реально конверсионную карту движения и Привести человек к покупке. Важно понимать, что бесплатный контент должен быть самостоятельным. Мы очень долго над этим работали. Можете, кстати, подписаться на наш канал Натология ТВ». Наберите там, в поиске или в YouTube, или в Google «Нотология ТВ». Пойдете на наш видеоканал, который является детищем мои крепотливой работы. Мы очень долго старались сделать из нашего канала отдельный продукт. То есть это бесплатный отдельный продукт. Это не часть Нотологии, то есть это не представительство Нотологии на Ютубе. Это отдельный продукт Нотология ТВ. Название, согласен, не самое лучшее, но вот на тот момент мы позиционировали именно так, и сейчас уже поздно что-то менять. Значит, есть Нотология ТВ, есть Университет натологии, есть э, Библиотека Курсов, а есть Нотология ТВ. Это такой же отдельный продукт, у которого есть свой дизайн, свое оформление, своя концепция, свои рубрики и так далее, и так далее. Поэтому бесплатный контент должен быть самостоятельным. И вопрос, как привести к решению о покупке. Я предлагаю всегда использовать какие-то приятные пряники, плюшки, например, э, вести на посадочную страницу и говорить, что там какой-то бонус. Например, если человек досмотрел до конца видео, значит он уже заинтересован в этой теме, но есть, конечно, вариант, что у него там, чайник убежал, и поэтому он ушел на кухню, и видео случайно проигралось до конца. Но априори мы будем рассчитывать, то что если человек досмотрел до определенного процента, этот ролик там больше 50, больше 60, пора ему что-то предлагать. Ну вот мы предложим ему перейти на посадочную страницу и там купить товар, которую мы хотим ему продать, но со скидкой, потому что вот он такой хороший, он посмотрел на наше видео, подписался на наш канал, заодно зашел на посадочную страницу, там оформил подписку на нашу рассылку, поэтому он теперь вообще с нами, и мы с ним будем осуществлять еще и повторные продажи. Повторные продажи – это самый приятный момент для видео и полезного видео, потому что видеосервисы плюс-минус равны социальным сетям. Там по ходу дела можно организовывать такие же активности, как в соц. потому что видеосервисы сервисы, в них можно общаться, в них можно там, быть друзьями, ставить лайки дизлайки, ну, в общем, проявлять максимально свою социальную активность. Ну, сейчас конкретно про YouTube говорю, да? Там это все максимально сейчас реализовано, привязано к Google+, а, и так далее. Поэтому, пов... а, как известно, повторные продажи – это тот самый вот, то, то самое игровое поле SMM. И, и лучше всего SMM работает именно в повторных продажах. Вот то же самое здесь и с видео, повторные продажи – это хлеб YouTube. А, как это работает? Пользователь э, становится э, частью нашего бренда, да, он знает о том, что мы делаем то-то, то-то, то-то, то и заодно вот мы занимаемся контент-паркингом и помогаем вам узнавать что-то новое, решать ваши проблемы, помогать вам что-то делать быстрее, это делать качественнее, на это не тратить время, а здесь вот еще что-то, 3, -е, 5, -е, 10. -е. И человек становится, э, человек вовлекается в нас, как в бренд, он подписывается на нас в социальных сетях и на YouTube в том числе потому что это тоже социальная сеть, и постоянно получает какие-то наши видео, и в определенный момент, когда он вновь возобновляется необходимость получения какого-то там, какого то услуги и товара, он обращается к нам, потому что он является частью нашего бренда. Как выбрать тематику? Тут, значит, есть такая тема, семантическая пирамида. Я не знаю, использовал, использовал ли кто-то этого в докладах. до меня, я вот сам конструировал эту схему анализируя общий опыт. Значит, вообще вот есть такая пирамида, которую все из вас видели, которая отвечает на запросы. Да, высокочастотные запросы, среднечастотные, низкочастотные запросы. И что бы с ними делать? Да, нам понятно, что нам нужно как-то из вот общего... Из большой выгрузки нашей компании нам с вами нужно выделить а, моменты, связанные с нашим контентом, какие-то там идеи подчеркнуть. Да? То есть вот, а, у нас есть наш там, не знаю, специалист по привлечению платного трафика, или как вы его называете, там, контекстолог, у которого есть большая выгрузка наших запросов в котором он продает контекстную рекламу, там таргетированную рекламу и так далее. Что делать нам с этой выгрузкой, да? как, как найти те темы, которые нам могут быть интересны? Ну вот мы анализируем, что эти запросы могут быть высокочастотными, среднечастотными, и низкочастотными. Затем мы берем с вами эту пирамиду и к ней добавляем перевернутую пирамиду. А, наше с вами видео на канале, да, на YouTube канале, если мы воспринимаем себя как отраслевое СМИ, будет делиться тоже на три категории: это канал целиком, плейлист, это совокупность рубрик да то есть у нас есть с вами три рубрики рубрика 1 2 3 это три разных плейлиста и видео видео внутри этих плейлистов и нужно сопоставлять эти самые спрос вот то что нам приходит из э, выгрузки и то, что мы можем дать нашим пользователям. И отсюда мы будем брать идеи для нашего контента не просто откуда-то с неба, а те идеи, которые действительно соответствуют э, тому, что хочет получить наш пользователь. Соответственно, высокочастотный спрос будет рождать для нас идею самого канала. <как> Канал должен отвечать на 10-15 высокочастотных запросов, которые интересуют наш бизнес. А, то есть, например, э, вот в моих занятиях, там, в моем гайде по видео, можете в блоге опять же почитать, я это сравниваю с хлебопекарней, да, который хочет, делать свой youtube канал поэтому для них высокочастотные запросы это мука хлеб булка батон общие запросы которые не отвечают на какой-то конкретный да, э, запрос высокочастотный запрос например батон это высокочастотный запрос а батон турецкий это уже средний частотный запрос и э, из таких запросов мы будем формировать рубрики мы понимаем что например э, мы занимаемся ну, давайте предположим, что хм, ну, мы компания, которая занимается интернет-маркетингом. И мы оказываем услуги SEO, там, не знаю, SMM. И, предположим, там, не знаю, склад еще каким-то образом записался к нам. И вот это наши плейлисты и наши рубрики. Понятное дело, что у нас их может быть до десятка, там, а может быть и больше, если у нас многопрофильная компания. Ну, мы выбираем самые, самые по запросам высокие, исходя из анализа. И высокой частоты, и средней частоты. Да? То есть для нас это SEO, SMM и склад, это будут плейлисты. А затем из низкочастотных запросов, которые опять же бьются из этих среднечастотных, мы будем делать сами видеоролики. То есть у нас есть рубрика ⁇ Склад ⁇ и в ней есть видео на тему ⁇ Как организовать хранение, как сделать адресное хранение товаров, как настроить доставку со склада ⁇ что такое с какими лучше подрядчиками работать, как оплачивать интернет-магазин и так далее. С другой стороны, у нас есть SMR, да, и там э, запросы следующие. Работают ли котики, э, как увеличить охват пользователей в Фейсбуке, а как не платить за платное продвижение, можно ли обмануть как-то Фейсбук, что лучше в Фейсбук или ВКонтакте и так далее. Это будет видео. Вот, эта теория э, такова, и здесь как бы вот, ну и тарам. Э, это работает. Э, именно так нужно подходить к формированию своей стратегии, потому что э, вот мы с вами в начале лекции сегодняшней обсуждали те самые ошибки, которые люди чаще всего допускают, затем мы постарались сложить общее впечатление о том, вообще каким должно быть видео, какие задачи она может решать, а затем, когда мы с вами осознаем то, что окей, нам нужно э, полезное видео, мы будем этим пользоваться, о чем мы будем рассказывать, да? нам нужно помнить, что есть вот такая вот фича, как э, пирамида, э, семантики, и что к ней можно прикрутить обратную пирамиду нашего с вами канала, вот таким образом совместить, и получится прекрасный YouTube-канал, который будет рассказывать о том, о чем нужно пользователям. Ну и последняя тема, которую сегодня я хотел затронуть, это как встроить видео в стратегию контент-маркетинга, что с ним вообще дальше делать. Тут все очень просто. Есть полезное видео, ну давайте пойдем выше. Есть интернет-маркетинг, у интернет-маркетинга есть 38 инструментов разных, да, которые к разным местам нужно прикладывать, чтобы у вас не болело. Вот то же самое и в контент-маркетинге. Контент-маркетинг контент это инструмент интернет-маркетинга, и у него внутри тоже есть собственные инструменты. И их все можно сочетать. Буквально пару слов про то, как встраивать каждый инструмент. Значит. Первое, и то, что лучше всего работает, и то, что актуально сегодня, это рассылка. Если человек подписан на нашу рассылку, он почему-то интересуется тем, что мы ему присылаем. Значит, наша рассылка действительно полезная. Она не про 365 товаров, которые у нас вышли. Она несет пользу, ее круто читать, она интересная. И все здорово. Затем... Мы в эту рассылку можем встраивать э, медиаданные, например, видео или ссылки на видео, или картиночки красивые с видео, и рассказывать о том, что вот помимо того, что мы сегодня вам рассказали, кучу всего интересного, у нас еще на этой неделе вышло три полезных видео, пожалуйста, посмотрите их, вот раз, два, три. Таким образом, мы устроиваем определенный круговорот между рассылкой и видео, мы присылаем рассылку, человек интересуется, ага, видео, вообще видео очень приятно смотреть, если вы сомневаетесь в этом, тексты тоже классно читать, я вот тоже очень люблю читать, но видео это очень приятно, особенно если там красивые девочки есть, например, ну или красивые девочки, но очень умные, это как-то немножко грубо прозвучало, окей, значит, Человек получает рассылку, у него там ссылки на видео, он смотрит это видео, с видео переходит на какой-то лендинг, подписывается, и опять возвращается к рассылке, потому что получает триггеры, не только в общую рассылку, но какую то триггерную, потому что он посмотрел видео. Нужно клево настроить, конечно, вот эту самую триггерную систему рассылок. То есть, человек посмотрел видео, значит, он интересуется вот этим, вот этим, вот этим. Будем добивать его, вот еще ему 367 тысяч писем, которые приходят и рассказывают именно то, что он хочет. А затем... А блог. С блоком сложнее. Блог в России, ну, я вообще, не знаю, как бы в мировой практике не читал на эту тему ничего, но думаю, что аналогичная ситуация. Блог – это все-таки текстовая платформа, и человек рассчитывает блоги читать и смотреть на картинки. Когда мы добавляем туда видео, иногда возникает такой диссонанс. Вроде бы статья, нажал на, на ссылку, а там видео. Я живу и на YouTube могу посмотреть. Но тоже можно очень хорошо встраивать, особенно если вы будете использовать определенные кодировки, например, схема орг или пользоваться сервисами, которые позволяют глубоко встраивать видео в вашу страницу, например, там Vistia или другие новомодные маркетинговые видеосервисы, тогда в Гугле, например, выдача вашей страницы блога будет с картиночкой и будет индексировать поисковик, что там еще и видео встроено, и блог ваш будет выше ваших конкурентов выдаче, потому что это фактор ранжирования. Затем социальные сети, ну тут понятное дело, что социальные сети и видео это очень здорово, видео в социальных сетях находится на высоких позициях по активности, видео кликают, видео смотрят, и это вообще клево, потому что там еще и сериалов куча, еще заодно ну, в общем, люди привыкли потреблять видео в социальных сетях, тут это неоспоримый факт. И ВКонтакте, например, круто заходят подборки. Например, вы выпустили 10 видеороликов на тему о том, как не сломать ногу, если вы катаетесь на роликовых коньках. Ну, а вы типа там роликовые коньки продаете. И каждый ролик у вас собрал по 10 репостов и по 50 лайков и какой-то определенный охват по просмотру. А спустя 10 роликов, а лучше всего 9, вы рисуете красивую обложечку для этого всего и выпускаете подборку, в которой 9 видео о том, как не сломать ногу, катаясь на роликовых коньках. То есть вы уже использованный, казалось бы, маркетинговый контент еще раз прогоняете через свои социальные сети получаете больше охват, потому что люди в общем, такие существа, они любят, они такие барсуки, медиа-барсуки, вот, медиабарсуки которые складируют вот разное все, да, скопирую себе на стену, чтобы не забыть. 10 фильмов про то, как тяжело расставаться, 10 видеороликов о том, как правильно целоваться. Вот туда же входят 10 роликов, там 9 роликов про то, как не сломать ногу, катаясь на роликах в коньках. Очень много репостов, много просмотров и дважды выжимаем соки из одного и того же контента. Ну и такой э, размытая формулировка «прочие активности». Тут все на самом деле... Завязано именно на том, что это будут за активности, какие-то партнерские программы, специальные проекты, видео для специальных лендингов, закрытые с YouTube и так далее. Все зависит от задачи. Видео можно привязать много где и много какие задачи оно может решить. Вот. Что почитать? Тут вот подборочка моих статей в нашем блоге. Обязательно, если вам эта тема интересна, почитайте. Кстати, уже вышел гайд по видео в контент-маркетинге, часть третья. Я всегда обычно в конце вебинара говорю о том, что, в общем, нужно заниматься контент-маркетингом, потому что чем больше компания занимается качественным контент-маркетингом, тем э, Рунет становится лучше. Ну и вообще весь интернет. Поэтому давайте все делать качественный контент-маркетинг, давайте делиться знаниями, давайте делать интернет лучше. Чем лучше интернет, тем больше нам доверяют, тем больше с нами людей. А это самая главная задача любого маркетинга. Всем спасибо, был интересный вебинар, рад был всех видеть и читать. Зовите еще и делайте полезные а, видео. Спасибо Я также повторюсь, что у нас видео будет доступно в Академии уже завтра. Мы публикуем, также отправим вам видео на почту. Для тех, кто регистрировался и кто смотрел вебинар, также мы все отправим, все материалы, которые и также супер чудесную презентацию. Думаю, тоже мы отправим и загрузим это в Академию. На этом будем заканчивать. Большое спасибо. До встречи в следующий вторник в Академии интернет-маркетинга и почта. До свидания.